Добрый день! Многие просят поговорить о страхе и гневе. Ой, гневе, лень. Значит, смотрите, как избавиться от этих привычек. Страх. В принципе, вот этот галах, который черпает с народа, как раз он идет через страх. Что такое страх? Это когда вам что-то кажется, что там страшно, и вы начинаете в своей голове гонять мысли. То есть разом включается и вот придумывают вам разные ужасные картинки. То есть вы перерабатываете эту энергию, а получается она идет, питаете тех, кого надо. В принципе-то, меня, конечно, страх выбивали по жизни, но то есть добили до того, что чего я боюсь, я туда и попадаю. То есть в любом случае. И поэтому, что вы боитесь, в некоторых планах получается вам туда дорога. Потому что один раз, избежав, допустим, это начинается по кругу, матрица закручивает там два-три, особенно, когда повторяется. То в любом случае, то есть это некоторый урок прохождения вашей души как понимания. То есть, возможно, страх еще бывает от прошлых жизней. То есть, я ведь тоже, вот, допустим, сейчас хоть и начал дела, но у меня с осторожностью, потому что... В прошлой жизни, как скажем, немножко обманули, поэтому всегда двигаемся осторожно, но двигаемся туда, где страшно, в принципе. И страх бывает, допустим, один, когда... Ну, он всегда надуманный, даже неважно, в каком плане. В основном бывают вот эти вот все вот то, что там вот нас химичат, нас этот самое, пытаются вколоть прочее. Это все равно страхи, особенно там... То есть, они нагнетают эти страхи, особенно те программы, которых, допустим, нет в конце выхода из этой ситуации. То есть, и вы начинаете опять перерабатывать опять этот самый, вот этот страх. В любом случае, есть вот ваше намерение, есть воля. То есть, вы можете спокойненько сказать, что все, все, все действия, которые направлены, допустим, с тем же прививками, то есть они для вас безопасны. Это уже крайний случай. Но в любом случае, вот это вот, то, что придумал, это некоторый выбор. То есть отсортировка, кто, у кого есть воля и сопротивление. Неважно, каком, на бытовом уровне, на энергетическом. Вот с теми же вышками мне понравилось. Тут вот уже пишут, фольгой обмотали. В принципе, падает, падает, падает, то есть поднимается... Энергетика, то есть глушится фольгой обычно, в принципе, я за. Единственное, там мне еще понравился некоторые металлической пленкой некоторые что серебряные, ну в общем неважно до полного уничтожения прибора самому. Вот это может быть более эффективно, потому что как бы пленка, хотя и фольга может сдерживать какое-то время, но то есть можно просто намерением, что она как бы вечная, <laughs> то есть она не подвержена там воздействию каких-либо других действий, ну, противодействий. Почему фольга помогает? Потому что я тут сталкивался, так скажем, с некоторыми связистами, и они говорят, что допустим, должна быть уровень связи там. Ну, как у нас там, 5 этих штук, а она больше, чем два не показывает. Хотя по теория, она должна быть. И вот они фотографируют местность. И самое интересное, там, когда специалисты уже рекомендации дают. Вот в том-то доме, там на пятом этаже, стекла, вот у нас как затенение зеркальное затенение попросите его снять вот грубо говоря <свят> причем здесь связь и причем там зате... это зеркальное затенение каких-то стекол в каком-то доме так что вот эффект с фольгой и вот с мелкой металлической то есть для вышек я считаю хорошо то есть просто намерен не обязательно видеть просто вот представили в виде бумаги там или фольгу которая не рвется, допустим, при обмотке, то есть там мало ли острый. И замотали ее, можете, в два слоя, в три слоя, чтобы она вообще тут как бы сгнила под этим, под фольгой. Все. Это насчет вышек и страха перед, тут, даже перед этим. То есть нету тут ничего страшного. То есть воздействия нет. Вы живете. Вы живете, и любое негативное воздействие, любое в вашу сторону, оно нигилируется, либо как бы самое, проходит через вас без повреждения, ваших, так скажем, жизненно необходимых органов и чувств. И, и получается единственное, что вот позитивно, без частицы, нет. То есть форми, формируйте, то есть можете на бумаге как-то написать и потом уже зачитать. Достаточно, в принципе, там спрашивать сколько раз. Достаточно один раз поставить, но так вот на драйве, чтобы было как бы энергетично то есть ваше намерение должно поддержано как бы энергии вот драйва то есть когда когда вы в апатии конечно тут ничего то есть и, и так как бы энергии нет еще куда-то там ее как бы посылать тут конечно может этот самый слабовато быть хотя она в любом случае сработает поэтому на драйве на драйве дальше что у нас такое лень лень это уже чисто матричная фигня Получается, вот, замечал, допустим, утром, когда просыпаешься, оптимально лучше просыпаться с солнцем, с рассветом, ну, летом там часов 5. пять. И получалось, что, грубо говоря, там к 10-11 все дела, которые были примерно запланированы на день, они уже сделаны. И получается, в один, такое ощущение, в 11-12, блин, еще целый день, грубо говоря, а как бы, то есть, получается, энергетический всплеск. А бывает, что утром, допустим, еще часик посплю. Самое интересное, что этот часик поспал, а через час ты еще хуже, чем. Грубо говоря, часом раньше бы, если бы встал. Но бывает еще и такое, там 10-15 минут. Да, вот иногда бывает, до спать тоже получается более положительным эффектом. Кроме того, получается вот вечером, ну, оптимально, вот если по то есть, чтобы высыпаться, это не, грубо говоря, 6 часов. То есть, это минимум. Ну, чуть больше можно тоже. Потому что чуть-чуть там уже тоже получается некоторое зависимость. Но ну, это да, по, по моим ощущениям, поэтому вот я, я... <смех> как, как, как факт по себе служу только. И дальше лень. Вечером вот особенно она проявляется. Бывает на работе вроде как, или где трудитесь, получается все хорошо, а домой вроде планы какие-то. Вот матрица начинает эти планы грубо гасить. То есть грубо говоря, ну вот я про что говорю, что непредсказуемые действия лучше делать. И она начинает у вас там диванчик, там чаек, там интернет, фильм какой-нибудь, игрушечки, и вы опять утекли. То есть, вот это вот это лень. Зада задача Задача вообще вот по жизни, бывает, вот, еще слово должен, надо, вот эти паразиты. То есть, как вы сказали, должен, то есть вы никому не должны, вы живете сегодняшним днем. То есть, вам захотелось, вы сделали, нет, ну, и фиг с ним, пройдет, придет время. Самое главное, когда вы что-то планируете, и вдруг вам оборвали или обрезали, просто там есть таким, как этот в фильме, да и фиг с ним, с этим финским плащом. Все, будет день, придет, как грубо говоря, другое, другое время, значит. Вот примерно как борьба с Леней. То есть вот эти моменты в любом случае получается, то есть ну, матрицу обходить, это вот избегать вот этих вот однотипных действий, допустим, каждый день. То есть менять право, влево, там еще что-то, ну, я, конечно, понимаю, что некоторые любят порядок, и как бы вот этот расписание нам когда-то в детстве вписывали, что вот со стольки-то до стольки-то такое-то, это, ну, это как бы может волю характеризовало, но вот на, в реальности, если каждый день, сегодняшний день, грубо говоря, такой же, как завтрашний, послезавтрашний и прочее, то смысл жизни, то есть пытайтесь где-то что-то новые знания развиваться, и получается как бы, там ну, бывают затруднения, включают, ну, отойдите назад. Ну, вот опять же, волновое, то есть подошли, отошли, то есть идет сопротивление, отошли, значит, будет другое время. Как говорится, стенку ломать, чего? Надо отойти посмотреть, может, что там у нас. Эта стена может фиктивная. Вот примерно в этом же плане. Ну, с демоном я посмотрел, ну, по моим ощущениям он ушел, по моим ощущениям жду подтверждений. Его тоже демон, в принципе, же страшное существо в некотором плане. Но достаточно было с ним просто пообщаться, и он понимает, что ему, допустим, легче уйти сейчас в силе, в своей миры. Там и тоже требуется иногда противостоять определенным. Там у них каждый сам за себя, чем уйти под рамкам, допустим, рано или поздно. Поэтому примерно сработало, кроме того, вот наши действия, которые вот, все наши действия с вами, то есть они показали ему, что ему как бы светит э, мало что уже остается для питания, поэтому легче, легче уйти, то есть, как говорится, любая битва, вернее, как сказать, война хороша, которая еще не ну, удалось избежать, то есть ну, в данном моменте примерно так и получилось. Так что благодарю, счастья, радости, спокойствие. Я Русь.